Но несмотря на простоту в объяснении, любая хирургическая операция на глазах – процесс сложный и кропотливый. Выполнить ее может только профессиональный специалист. Строение человеческого органа зрения очень сложное, многоструктурное. Наш глаз обладает удивительными способностями. Иногда бывает так, что мы видим то, чего нет на самом деле. Например, в космосе. Один из известных случаев произошел с космонавтом Эдвином Олдрином в июле 1969 года во время полета космического корабля аполлон 11 Да-да, это тот самый экипаж, который во главе с Нилом Армстронгом впервые в истории человечества совершил посадку на поверхность Луны. Во время полета Эдвин Олдрин наблюдал появление странных вспышек света. Причем видел он их как с открытыми глазами, так и с закрытыми. Этот эффект был для него настолько неожиданным и непонятным, что он вначале не решался сказать о нем другим членам экипажа. После приземления Эдвин все же обсудил увиденное с коллегами. Оказалось, что все не наблюдали нечто похожее. Позже с этим явлением столкнулись и другие космонавты и многие даже радовались, что им, наконец, довелось увидеть загадочные светящиеся объекты своими глазами. Долгое время происхождение этих спецэффектов было неясным. Им приписывалась даже некая мистическая природа. Говорили, что космонавты видели рядом с Луной самый настоящий НЛО. Но, скорее всего, они видели зрительные явления, которые называются фосфены. Причиной вспышек были заряженные частицы космических лучей. Можно сказать, что астронавты собственными глазами видели самую настоящую радиацию. Кстати, ни один из других органов чувств засечь эти волны оказался неспособен. Получается, что человеческий глаз поистине уникален. А современная медицина дает нам шанс забраться в самые его глубины и вылечить то, что раньше было нельзя. Например, при отслоении сетчатки в 19 веке вам бы предложили несколько дней лежать абсолютно без движения. Метод предполагал полное обездвиживание тела и непосредственно глаза. Поднимитесь, пожалуйста. На глаза накладывали тугую повязку. Для того, чтобы совсем исключить движение головы больного, ее фиксировали двумя мешками с песком. Эффективность этого метода очень сомнительна, поскольку вероятность, что сетчатка вернется на место, равна практически нулю. Все изменилось, когда в начале 20 века швейцарский офтальмолог Жуль Ганен осуществил, можно сказать, медицинский прорыв. Именно Ганен первым пришел к выводу, что разрыв сетчатки является причиной, а не следствием отслоения, как это считалось ранее. Он также предложил метод блокировки разрыва прижигания. Несмотря на то, что сначала такой подход отвергался офтальмологическим сообществом, в 1929 году на Международном офтальмологическом конгрессе в Амстердаме способ Ганена все же получил заслуженное признание. С этого момента началась эра хирургического лечения отслойки сетчатки. Вклад Ганена в мировую офтальмологию неоценим. Сегодня в его честь названа глазная больница в Лозанне. Каждые четыре года Международный офтальмологический совет вручает медаль его имени за самые большие достижения в науке. Прорыва в медицине с каждым годом все больше и больше. Например, уже несколько лет ведутся работы по созданию искусственной сетчатки, хотя еще недавно это казалось невозможным. Да, различные ткани для трансплантации выращиваются не первый год, но относится это по большей части к чуть более просто устроенным тканям, вроде кожи или мышц. Нужно понимать, что чем более сложное устройство имеет ткань, тем сложнее ее создать в пробирке. На первом месте по сложности выращивания стоит нервная ткань головного, спинного мозга и сетчатки. Впервые сделать из стволовых клеток структуру, подобную сетчатке глаза, смогли в Японии, а в Великобритании и США уже проходят клинические испытания таких трансплантатов. Работа над созданием искусственной сетчатки ведется и в России. В Московском физико-техническом институте разрабатывают систему, которая сможет отбирать и выращивать ткани для трансплантации сетчатки глаза. Нейросеть будет анализировать, какие культуры стволовых клеток развиваются правильно и могут быть пригодны для операции. Такой подход поможет существенно удешевить создание искусственных сетчаток в будущем. Российская разработка станет шагом на пути к пересадке более значительной части сетчатки, которую пока нигде в мире не делают. В удивительное время мы живем. Медицина развивается стремительно. Каждый день появляются новые технологии и методики. То, что еще пять лет назад считалось невозможным, сегодня стало реальностью. Может быть, скоро не останется таких проблем со зрением, которые нельзя будет решить. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки. Поживем – увидим. С вами была я, Татьяна Шилова.